Привет, друзья! С вами на связи Олег Пробег. Ну, Олег Фокев. Олег Пробег, я тебя сейчас называю, как, чтобы легче у меня было на искать. Вчера получила стартовый пакет на груд и хочу по-быстрому рассказать. Вот что, вот, вот что в стартовом пакете, смотрите. Стартовый пакет выдали вот в таком экологичной сумке, мешке, забота о природе. Это здорово. Можно не пользоваться пластиковыми пакетами. Потрясающий гигантский мешок для заброски. Опа. Вот здесь вот нужно будет написать маркером свой номер, 5 лет. Но это для тех, кто бежит 100 километров. Плюшечки. Гелик от Nutrenda. Индийский чай от Доктора Кёрнера. -то, как называется это Батончик Виталант. И вот еще такой батончик, который явно соточникам пригодится. 75 грамм, кстати, хорошая масса. Еще бандана, которая отличается очень сильно от, от стиля, в котором были банданы раньше. Ну, вот так вот, например, выглядел бандана 2019 года. А вот это вот и, и... 18-го года оговорился. А вот это вот юбилейное пятилетнее, пятилетнее событие бандана 19 -го года. Напульсник от компресс -порта. Шикарный, красивый напульсник. можно сказать, что от BB Balance еще был конверт, в котором э, тейпы, я так понимаю, нарезаны уже, да. Вот, по крайней мере нарезанные тейпы, которые можно использовать взять с собой и сразу поклеить на забег, а тут еще инструкция по как это все сделать ну, собственно говоря, это очень-очень хорошо для забега, можно по крайней мере воспользоваться как экстренно, если кто-то тейпы не взял пакет с номером по хорошей традиции здесь на пакете расписание двух дней, поэтому важно не выбрасывать иначе можно забыть так, вот это на заброску, наверное, предполагалось, честно говоря. Клеить или маркер писать, не помню. Вот так вот выглядит номер. Беленький на 100. Это, видимо, чек-листы. Полагаю, что это будет паста пати. Это я не знаю, что. Вот рюкзак дадут, еду еще какую-то дадут потом. И здесь вверх ногами телефон экстренной помощи и, соответственно... Время прохождения чекпоинтов, это круто, с 5 до 23, 18 часов дают. Почему так сделано? Потому что когда ты на поясе, ты так раз нагнулся и, и, и читаешь. И это приятно, что это сделано. Я постарался по максимально быстро, чтобы вот выложить видео, что из приятного. На номере вверх ногами разместили время отечки на дистанции это 100 и мне кажется, вот прямо я все два последних видео рассказывал, что я пишу на номерах вверх ногами важную информацию, и мне кажется, что организаторы посмотрели это у меня и сделали. И это, конечно, круто. Еще хорошо, если бы они бы, например, с обратной стороны, ну если это можно печататься на обратной стороне, писали какую-то такую табличку с темпом средним темпом и временем, за который ты пройдешь дистанцию, чтобы человек уже сразу понимал. Вот я с таким темпом, я вот в такое время примерно попадаю. Я себе это делаю, если вы смотрели мои видео, и тем, кто, наверное, не опытный бегун или не очень опытный, эта информация была бы, ну, точно полезна. Так, что еще? Да. Ну, вот, наверное, пожалуй, и все про стартовый пакет. Хочу добавить только что. Я планировал бежать сотку, это должна была быть моя четвертая сотка, но обстоятельства сложились так, что я болел, выбился из режима тренировок, у мамы моей тут были временные трудности, которые выбили меня тоже из клип, психологические и из подготовительного забега. И, короче говоря, я понимаю, что если я выйду на сотку, то я там где-то в болотах и увязан, ну, по крайней мере... Придется мне вот 60 километра там просто уезжать, а не хочется. Поэтому принял я решение, что побегу я 50 километров. Я поговорил, на экспо нужно будет перерегистрировать самого себя со 100 на 50. Со мной будет мой оранжевый флажок. Вот такой флажок со мной будет. Так что я надеюсь, что я провожу на старт соточников, постараюсь не проспать и встать пораньше. И все, кто бегут полтинник, не быстро, смогут со мной пообщаться. Рассказать о себе, дать интервью и попасть на мой YouTube канал. Ну а также ловите меня на Экспо. Ну, вот так вот. Рад буду всех обнять, заснять, обсудить последние новости. Ребята, до встречи на Забеге. С вами был Олег Пробег или Олег Хокеев Вот такой флажок будет нам Вот такой флажок над моей головой, за спиной будет развиваться. Ищите меня по нему.